Привет, друзья, с вами лими Фокс, и сейчас я это сделала, наконец-то, да, я 40 дней выдержала вот это вот, все вот, э, моего птенчика, так скажем, так, и сегодня мы проверим, что, что же будет из этого, не спрашивайте, как я это сделала, это просто было, внезапно, ну и что, что я девушка, ну какая разница, господи, пластырь, как видно, потемнел, Сейчас мы, короче, посмотрим, что у нас получилось у меня. Какой у нас, блин? Я одна снимаю. Сейчас мы посмотрим, что у меня получилось. Вот, я разбила яйцо, да, вот видно. Сейчас. Так, видно на камеру, видно? Да, сейчас. О! Вот, все, я разбила. И внимание. Ребят, процесс идет. Процесс идет. Блин, где... Теле... Ой, телеви... Какой телевизор. Чё, у меня экран погас? Так, я это вижу, первое. Господи, боже мой. Смотрите, что из этого получилось. Боже, как он еще живой-то! Э, тебе падла. Получи засраниться. Вот за гололет тебе сраный. Все, ребят, вроде бы он уже сдух. Все, ребят, вроде бы он уже сдох. Да и уйди, уйди нафиг! А, да, с вами была Алими Фокс. Пока. Это был эксперимент про гомунку. Угу. Это кто такой жирный? Два ракункул.